Привет, ребят! Сегодня мы рассмотрим самоделку, которая называется «Пятерка убит». Сейчас так вот посмотрим общим планом. Вот так вот становится общим планом. Ну, как-то так. Начнем, конечно же, с неразберихи. Тут стоит кинорежиссер. Вот. Вот такой вот кинорежиссер. Сейчас я его вам покажу. Вот такой вот кинорежиссер, у него тут камера, а тут такой вот, ну, кричатель. Он жалуется ниндзя, ниндзя всем показывать не буду, у меня есть отдельное видео, он там есть нельзя. Он, короче, им жалуется, что у него попали все актеры куда-то. И когда они заходили вот сюда вот за угол, это уже другая история, но потом вам покажу. Вот так вот заходили, заходили, и куда-то попадали. Вот тут лежит сцена. Ну, типа такая актерская сцена. Не помню какой фильм, но вроде что-то по сташилке. Вот так вот. Вот он такой вот. Э, ну, он добрый, потому что знает, что сейчас ниндзя спасут всех, и все будет хорошо. Наверное. А мы поехали дальше. Дальше у нас там. Тут угол, там не попадают люди. Вот так вот возьмем сейчас любого человечка. Вот так вот. Идет себе человечек. Ну, это уже дальше ну, расскажем. Вот тут, тут такие вот убийцы. Я их всех покажу. Вот такой вот. Убийца. Зомби такой шак, С мечом таким прикольным. Дальше мой любимый персонаж. Я, назвал его Призрак кэри Ходит, ну, по ночам и убивает тут всех. Я взял такую штучку, либо для оружия. Не, помню, не знаю, как она называется, напишите в комментариях. Ой-ой-ой, что вот все рушится. Вот тут вот такой вот. Не знаю, как его назвать. Пишите в комментариях. Ну и без оружия такой вот. Это в рукопашном он дерется, он очень мощный. Такой вот у нас человечек. Ну, как бы тут они вот так вот стоят. Ой, что-то я замолчался. Ну, короче, вы поняли. Тут они стоят и убивают всяких людей. Так, теперь переходим дальше. Дальше у нас вот такой вот дом. Тут всякие кисти валяются. Что, наверное, плохо видно из-за меня. Вот. Ну, сейчас я покажу вам. Вот такие вот кисти всякие валяются. Тут оружие разные, как они будут убивать их. Вот такие вот разные оружия. Тут, э, ну... Кровать, э, на которой лежат самые, ну, те, которых убивают. Вот э, этот, ну, командир их не всех злодеев. Тут стуло такое, там, не пытают их. Извините, немножко оговаривать, просто давно видео не снимал, не выпускал. Поэтому он так выходит. Ну, короче, такая самоделка. Ну что ж, всем пока-пока.